После двух плодотворных встреч обеспечьте себе слои защиты не буквально титановыми пластинами, а своей идеей. Да, это может быть что-то оттуда, что-то отсюда, а что-то вообще аж оттуда. Но самое главное, чтобы это числилось в вашей идеей, вашей интеллектуальной собственности.